Вечер субботы. Обычно в этом месте встречают и провожают поезда. Но в этот день в ДК железнодорожников назначен концерт локомотива славянской фолк-музыки Николая Емелина. Исполнитель песен с национальной ноткой всегда отличался необычностью своих выступлений. Народные рубахи-косоворотки, так называемые братья, облаченные в кольчуге, да и вид богатырский. разогрев публики тоже оказался не как у всех в хорошем смысле слова юное дарование Софьи зевастьянова выступил со стихами вызывающими к национальным чувствам каждого в зале смущает их и до да испугу что вся славянская семья лицо и недрогу и другу впервые скажет это я при неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид славянское самосознание как божья кара. И Стандартный репертуар Николая Емелина включает в себя как песни личного сочинения, так и старинные казачьи и народные песни в своей трактовке. Семь потов сошло с Емелина. Братьям в кольчуге даже приходится драться на мечах прямо на сцене. Все ради того, чтобы задеть струны славянских душ и пробудить в них зов предков. И как оказалось, не зря. Главную песню Русь вместе с исполнителем пел весь зал. Причем стоя. Кстати, под эту песню всегда выходит на ринг Александр Поветкин, чемпион мира по боксу в тяжелом весе. В благодарность за зрительское внимание Емелин регулярно разыгрывает гитару. На этот раз обладателем инструмента стал тезка Македонского Александр. Следующим после нашего города на пути богатыря-музыканта станет Воронеж. Именно там он будет будить славянские корни 24 ноября.